Как забыть любимого? Советы психолога. Как известно, в жизни каждого бывают взлеты и падения, моменты счастья и разочарования. А бывает ощущение, что крылья, которые выросли недавно, вдруг подрубают и все внутри горит от боли, обиды и внезапно нахлынувшего чувства одиночества и собственного бессилия. У меня тоже был такой период. Человек, которого я очень любила, ушел. Я винила себя во всем, вспоминала свои ошибки, прокручивала в голове ситуации, конца и края чувств вины не было. Мне непрестанно хотелось позвонить Полоса, написать возлюбленному, лишь бы услышать его голос. Дабы убедиться, что все хорошо, что он хорошо ко мне относится, я много для него значу. Но я не могла забыть то, что человек, который недавно говорил о том, как любит меня, Находится в другом месте. Когда я просыпалась, я думала о нем, что он сейчас делает. Когда я была на работе, не проходило и часа, чтобы я не вспомнила о нем. Он так часто звонил мне посреди рабочего дня, что мне остро не хватало этих звонков, привычных диалогов. Вечером было еще хуже одиночество, обострялось догулкой пустоты. Еще все было тяжелее от того, что вместе мы жили в той квартире в которой я жила до него и теперь вот без него. Многие вещи вокруг напоминали о нем, потому что мы пользовались ими. Вместе, даже некоторые передачи по ТВ я не могла более видеть без слез, потому что мы их любили смотреть вместе. Мой первый психолог. Видя мои муки, подруга, с которой мы очередной вечер проводили вместе за бокалом вермута, ругая моего бывшего Посоветовала обратиться за консультацией к психологу, написать вопрос в интернете. Сказано сделано. Через два часа мы уже читали ответ. Про мою боль, про время, про минусы и плюсы. Мне стало легче, и я решила записаться на прием. Тогда мне казалось, что в моей ситуации психолог-мужчина мне поможет гораздо лучше, чем женщина. И стала посещать кабинет психолога ИРАСФ. От этой мысли мне было уже теплее, я была в предвкушении облегчения. Помещение было маленьким и уютным, но я не могла расслабиться, лишь кратко отвечая на вопросы. Была зажата, сама не своя. Мужчина этого не почувствовал и продолжал работать. А я поняла, что мне не становится легче, что мои мысли идут совсем в ином направлении, нежели то, о чем говорил психолог. Перед пяти встречей я набралась решимости и сказала, что далее общаться не хочу, что справлюсь сама. Это потом я поняла, что перед мужчиной я стеснялась более, чем это было бы перед женщиной. Депрессия. День ото дня я теряла вкус к жизни, меня уже мало что могло порадовать. Вкусная еда, пирожные, шоппинг, походы в кино мне стали неинтересны. Сайты знакомств вызывали чувство омерзения, потому что мне не везло на собеседников, на душе было черно и пусто. Подруги и сестры старались, как могли, вытащить меня из этого состояния, мы стали ходить на мои любимые восточные танцы, но вскоре я забросила это занятие, а перед сном утыкалась в подушку и плакала, потому что его на ней не было. Все силы уходили на переживания. На что-либо еще сил не оставалось. Однажды я, как обычно, пришла домой и уставилась в компьютер. По привычке ответила на скучные сообщения на сайте знакомств, а с одним человеком у меня развернулся разговор. Он тоже недавно расстался с девушкой и пребывал в похожем состоянии, только по-своему. Этот знакомый поведал мне, что слышал о том, как девушки справляются с такой проблемой, тоже с помощью психолога но по скайпу, если сложно расслабиться в незнакомой обстановке. Вторая попытка. Разочаровавшись в психологах, после своей неудачной терапии, на помощь со стороны я уже не очень рассчитывала, но решила, что ничего не потеряю и нашла по отзывам достойного психотерапевта. Главное отличие от первого было в том, что я могла говорить о чем хочу, пока не установилось доверие. Мария много интересовалась моими чувствами, что меня немало удивило, сама я не сильно в них разбиралась. Как-то она спросила меня, довольна ли я была отношениями с любимым. Я вспомнила наши ссоры, свои истерики, опустошения после них, его отчуждение и поняла, что моя жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на человека, который выбрал находиться в ином месте. По крайней мере... Мы друг на друга уже не кричим, и мне нет смысла разбираться с этим прямо сейчас. Все разрешится само. Затем она навела меня на мысли об отношениях, которые я бы хотела, я смогла достаточно четко передать это, и теперь я точно знала, чего я хочу, а чего не хочу. Боль от разлуки все еще была, но теперь уже немного далее, чем в начале. Потому что уход этого человека оказался теперь уже не концом моей мечты, подходящей для меня отношения, или жизни, хотя вначале именно так мне и казалось. Мария помогала искать мне мысли, облегчающие тогдашние состояния. К примеру, она задала вопрос, что я могу теперь делать помимо горевания об утрате отношений, чего раньше не могла себе позволить? А я уже могла. Тратить деньги, куда хочу и как хочу, не выслушивая прямые запреты или ворчания. Ночевать у подруг или проводить время в ночных клубах. А также не думать о том, что мы будем есть вечером. Ходить на свидание или в кино с друзьями мужского пола и флиртовать с кем заблагорассудится. Смотреть по ТВ только то, что мне по настроению. Не стирать и не убираться сколько пожелается. Без стеснений разглядывать посторонних мужчин. Теперь я могла позволить себе уезжать к родным на все выходные. Не чувствовать вину за то, что много провожу времени в ванной перед зеркалом. Чем больше я говорила, тем более понимала, что я начинаю радоваться свободе. Таким образом я научилась в моменты негативных чувств которые вызывали во мне отношения с бывшим возлюбленным, сосредотачиваться на положительных моментах исхода событий, на мыслях, помогающих мне прийти к состоянию внутреннего равновесия. Опыт прошлых отношений. Психотерапевт помогла мне вынести опыт из отношений с моим бывшим молодым человеком. Он настолько старался сделать меня счастливой, что я привыкла к этому и ждала от него, что он будет решать проблемы, Моего плохого настроения, перекладывая на него ответственность за свое счастье. Такая большая ноша была ему не под сил, ни свобода огромного груза тяготила его, что иного выхода, чем уйти он не знал. К этому моменту я уже приняла факт расставания, потому чувство вины от причины нашего разлада у меня не возникло. Мои взаимоотношения с мужчиной, который жил не со мной, а снова с родителями. Я стала воспринимать как ступень к моим новым отношениям, более приемлемым для меня. Но на этом я не зациклилась, просто стала больше общаться с людьми, появилась тяга к совершенствованию себя, жизнь стала приятнее. Так я стала на путь сотворения новой себя в отношениях, с осознанием, что нет нужды подстраивать себя под другого симпатичного мне человека, который не заинтересован во мне что жизнь продолжается и в ней есть много интересного. Бывший парень был мне однажды мужем. Наши мучительные отношения продолжались более четырех лет, за которые мы начинали заново встречаться и расставались три раза. Нам никак не удавалось завершить их, мы любили друг друга, но непонимание и разная ответственность все только путали. Все это время счастье было в моих руках, но я не сознавала этого. Через три месяца после начала моей терапии по скайпу, я встретила своего настоящего мужа.